приветствую вас на канале сквозь к звездам меня зовут ярослав этот обзор о смарт-контракте айтроникса в который мы с вами зашли вчера а вчера вот я сделал вывод получилось у меня 102 монеты 52 сотых сто целых пятьдесят сотых монеты трон это я сделал потому что некоторые участники стали писать мол вот нет этот проект скам я в него не пойду пошли многие стартовал еще один проект мы знаем с вами все какой это был проект и сегодня давайте посмотрим а если тут выплаты я зашел на второй депозит 21 процент в сутки он дает и на 7 дней я зашел на тысячу монет трон 47 процентов чистой прибыли он нам дает тут внизу шел отсчет у меня 24 часа раза в 24 часа можно делать только выплату и вот это время уже прошло так, давайте посмотрим мой кошелек, у меня 994 монеты трон, вчера, ну вот, нажимаю кнопку вывести, вчера, когда я снимал монеты, 215 монет, кстати, я снимаю, у меня должно будет быть на кошельке 1200 9 монет где-то так ну посмотрим как раз таки какую комиссию они снимут вчера когда я снимал монеты мне они снялись по 50 монет транзакция ко мне пришли и там получилось такое дело что на каждую транзакцию 3 с чем-то рубля а была комиссия. Но вот тут мы видим, что как раз-таки у меня получилось плюс 210 комиссия. Одна монета почти что 2, 1,90 с чем-то. И плюс 5 монет потом добавили с той же самой комиссией. А, в общем, смарт-контракт платят. Реферальные уровни тут 5. Первый уровень 5%, процентов, потом 3, потом 2, потом 1 и потом процента. Пятый уровень. Также мы видим, что тут есть вознаграждение за оборот в структуре. То есть, если в вашей структуре будет оборот 15 тысяч монет трон, вы получите сверху плюс 200 монет. Ну и вот девятый уровень, 50 миллионов трон оборот, это плюс 4 миллиона монет. Представляете, если такую структуру сделать, точнее оборот в этой структуре, это, по сути, может сделать даже один человек. Если вы пригласите человека, который зайдет на 50 миллионов монет, то вы получите мало... Того, что реферальные 5 процентов так еще и 4 миллиона сверху а тут отображаются наши вклады можно наверное сделать еще один вклад вот например зашли на какой-нибудь первый потом хоп на второй на третий на четвертый тут наша реферальная ссылка указывается и который нам набежал в данный момент вот мы видим уже 22 сотых от одной монеты трон Мне набежала 317 монет я снял получается 31 процент всего но 55 там были реферальные ссылка находится в описании также мы тут видим есть Телеграм чат и друзья кто будет смотреть этот ролик ну вот прямо сейчас даже или потом через неделю мы же не знаем сколько этот смарт-контракт проработает давайте будем вести с вами статистику я перейду на сам контракт в трон скан и посмотрим какая касса у проекта 1 миллион шестьсот семьдесят девять тысяч трон и мы с вами если будем видеть что касса растет ну или приблизительно находится на одном месте мы понимаем что с проектом все хорошо если вы заходите на этот ролик через неделю например вы перейдите сначала на смарт-контракт перед тем как инвестировать потому что э, за всеми роликами я не услежу ссылки но ну, удалять не всегда получается ну и также вот для пользователей которые зашли вместе со мной в этот смарт-контракт мы так сможем смотреть а усиляться нам или нет вот я за Завтра для себя сделаю выбор у себя в telegram канале я обязательно об этом сообщу а возможно вот вечером как раз таки и запишу очередной видеоролик с моим выводом монет сегодня монеты все пришли я обязательно вот покажу еще раз вот этот скриншот они пришли смарт-контракт триггер ну все в принципе понятно я с вами в прямом эфире это все делал в общем Админ мне прямо написал этого проекта, сказал, что прошлый смарт отработал с плюсом 60 60%, поэтому будем надеяться, что этот покажет как минимум результаты такие же. Но, конечно же, лучше, если он проработает намного большее количество времени, и мы с вами тут увеличим в разы наши монеты Tron. Ну и как всегда в конце акции пишите комментарии по теме видеоролика, первые 10 комментариев в конце которых будет указан ваш кошелек Tron, получит от меня по 10 монеток в подарок.